Всем привет, ребят! Сегодня будем настраивать такую копеечку турбовую. Здесь же низ 1.6, да? Турбина от Эвика 9. В общем, стоит. Она твинскрольное, все остальное. Проводку мы здесь не делали, то есть, ну, мотор же ты делал или нет? Мотор переделал, валы Ну, другие, переделал, да. Да. Тут непонятно, опять же, какие валы стоят, и будем их пробовать так крутить. С чем мы сейчас столкнулись, мы уже давно ковыряемся, что у нас не работал датчик фаз. Датчик фаз с 630-ми сименсами, это как бы очень жестко, блин. потому что холостого нормально, не, не было бы и переходных режимов. Начали ковырять, тут такие вот удлинения проводки на датчик ФАС идут. Сам датчик фас тоже меняли, думали, ну, не рабочий был. Оказалось, здесь переподключили, один хер ничего не работает, блин. Полезли в колодку блока управления, оказалось, что там какие-то «ролисты», блин, в кавычках, блин, э, э, ковыряли, все это делали. Ну, как они, датчик фас не работает, прошивки от... отрубили, и все, зачем мучиться. И э, какого-то хера, э, то есть сигнальный провод у нас э, с датчика фаз шел правильно, э, масса тоже, ну а на экран. А питание датчика 12 вольтовое какого-то хрена было на минус э, датчика коленчатого вала запиханным. То есть, ну какая-то дичь, в общем. Сейчас вот переделали, э, запустили, все как бы вроде работает нормально. Ну и дальше поедем кататься. Так что сниму уже на ходу. Вот, ребята, остановились в монокаде, ну, на стоянке на кольцевой дороге. Надо было покрутить валики, ну, и проверить заодно все остальное, что все в порядке. Плюс отдохнуть, потому что шум бешеный, и я, как это, опять наушники забыл взять, то что убирал их при поездке в, в Беларуси и что-то они не, ну, не лежали у меня на глазах, и забыл, короче. А заезжать на такой тачке домой уже как-то стрёмно, потому что... По 12.5.1 Перехватить Вот, покажу я так снаружи По кругу Здесь болтовой еще каркас стоит Ну и вот так еще сделано Сейчас мы гоняли, у нас актуатор Ну, дуло всего 0.8 Сейчас сняли вообще с актуатора Управления давлением на вот здесь вообще нету как бы Оно выбрано и сейчас у нас просто болтается все это. Как есть, сколько дует, столько дует. В общем, посмотрим, как оно там будет работать. Так, вроде все нормально, никаких проблем нет. еет вроде бы нормально. Но, опять же, надо <coughs> с большим давлением смотреть. Так что чуть попозже уже буду на ходу снимать. Вот катаемся уже. Шумно, конечно, пипец, Я еще поснимаю ребят мы все доделали доехали своим кодом все нормально только голова болит просто трэш мне. и от шума от всего от выхлопа. в общем все сделали все как бы работает Фу -фу, ничего не рыгнуло единственное только проводочек на стартере натягивая реле отскочил и все за все время по-моему по, ну, да, в целом. по, -по сути нормально. как бы 1.6 пара стабильненько ну да, да, я забыл сказать, что вдуваем туда в полторашку, ну, в пике там 1,6 получается. Больше смысла особого нет, хотя можно э, здесь, в принципе, актуатором накрутить. Сейчас пиперка снята, как я говорил, показываю. То есть на актуаторе нет ничего. Ну, в общем, вот такие дела. Ладненько, ходите под видео, там ссылочки на драйв Contact есть, и, соответственно, Подписываемся, жмем колокольчики, ну и ждем новых видосов. Всем пока и до новых встреч.